Azimato представляет э, мотоцикл 2014 года. Это э, фирма Viper, модель V250CR5. Как видим, это мотоцикл Street Fighter, то есть э, 250-ка, очень динамическая. Э, за счет своего классного двигателя 250 кубических сантиметров. Мотор верхневальный, э, двухклапанный. Его мощность порядка 18 лошадиных сил. Брызг карбюраторный. Коробка классическая, механика. Первая передача вниз, остальные все передачи вверх. Топливный бак. То есть это сверху оболочка пластик, внутри металлический бак. Его объем порядка 11 литров. А по поводу подвески. Установлена телескопическая вилка. 17 колесо, дисковый тормоз, двухпоршневой супор. То есть, как видим, изменены э, такие мелкие детали, то есть вот как суппорта уже в новом, э, в новом виде. Ну и изменены тормозные диски. Э, сзади установлен моноамортизатор, который регулируется по преднатягу пружины. То есть есть специальное отверстие в амортизаторе для того, чтобы специальным ключом его регулировать. То есть вот они. И сзади установлено 130-е колесо. То есть хорошая покрышка, такая средняя по ширине. И однопоршневой супа. 520-я цепь стоит. Ну, это Как и для всех стрит-файтеров, оптимальный размер, то есть, это полупрофессиональный размер цепи. По его ходовым качествам, то есть удобная посадка, центр тяжести находится низко, его легко удержать. У меня рост 1,75 И, как видите, я стою на полной стопи. Удобный широкий руль. Ну, и такой мотоцикл, хороший выбор от руля обычный дорожный по поводу управления интересно сделана крышка бака то есть она открывается не как всем в привычную сторону а вот так и ключ вставляется после бензобака интересная приборная панель она полностью электронная по центру будет э, тахометр. С правой стороны спидометр, пробег, э, уровень топлива и будет указатель передач. Есть, вот, Сейчас на заглушенном двигателе тяжело, это вот. Вот. Ну и также повороты парк. и дальний свет. И указатель нейтрал, нейтральный передачи. Э, установлен выхлоп. То есть он да, стандартный городской выхлоп То есть он не сильно громкий Ну и довольно-таки приятный звук В передней фаре установлен Диодные габариты они в углах фары. И галогеновая четвертая лампа. Также интересной формы повороты. Они диодные. Вот, сзади так же самое а, Диодный стоп-сигнал. И диодный, диодный габарит. Интересно открывается а, бор... ну, то есть подсидельное место. Ну здесь как в обычных мотоциклах То есть практически нет ничего То есть доступ к воздушному фильтру И все Так мотоцикл двухместный То есть удобно будет ездить И вдвоем И одному. для заднего пассажира Есть удобные ручки для рук И дизайн мотоцикла новый, то есть таких до этого не было и не встречалось ну и для этого веса мотоцикла то есть мотоцикл сам по себе весит там в районе 120 килограмм 250 кубов мотоцикл то есть ну, будет интересно поездить по городу посадка, мотоцикл приемистый, хорошо реагирует на ручку глаза, ну и за счет широкой посадки его легко держат.